Сегодня так много спали, потому что делать нечего. Я сегодня вас не видел, свою дядю, он копал фосфор. Там коровы живут. Там так горело, светло под землей, как будто под льдом горело. Там так воняет, потому что коровы живут. Я у дядю спрашиваю зачем это копать, так красиво горит, коровам светло же. Дядя говорит, ты дурак, это знаешь сколько денег стоит, их надо выкопать и продавать, вот так и сон закончился. вышли в магазин Хальяль, где продаются мясо халяль. Там один дядя мясо покупает, куриной говядина и баранина жир. А мы взяли фарш говядина, мясо без костей говядина и колбасу. вышли с магазина. Люди все ходят по магазинам. просто гуляющих сегодня не видно. Все без настроения, может быть сегодня холодно из-за этого или карантин давит. Не знаю даже, жена сегодня мне говорит, что ей тесно в душе, ничего не нравится, хочет поехать домой. Если честно, я не знаю, что делать, я ищу свой путь. Жена решила готовить шашлык. А соседка русская бабушка Жени в кухне рассказывает, что она была сегодня у стоматолога. Ей плохо обслуживали, хотя у нее были все документы. Соседка-бабушка жарить какое-то мясо или колбасу. Так невкусно воняет, как будто жареное говно. Фу -у -у. Я сразу дверь закрыл. А в третьей коммунальной комнате жили семья украинцы, зовут мужа Володя. Он жену отправил, когда вируса не было. Три месяца назад ее депортировали на пять лет. Больше она сюда не приедет. А наш сосед Володя привез девушку к себе, а его жена об этом не знает. Он ее даже от нас скрывает. Хотя мы все знаем, у нас даже есть номер его жени в Украине, но мы не такие не хотим портить семью, пускай живет как может, вид он тоже мужчина. Ему тоже иногда хочется куда-то засунуть своего.